тили ти ти ти ли А давай сегодня поговорим, помечтаем. Давай, вот три мечты, которым суждено будет сбыться. Поговорим. Мечтаем о будущем. Легко. Ну вот а, так как мечтаем мы, мы мечтаем, соответственно, о том, что... Мы бы хотели прожить. Мы. мы, быть, Именно да. мы хотели прожить. И так как а, мы живем а, в Беларуси, то, наверное, больше речь пройдет, пойдет про Беларусь. Ну, а, само собой разумеется, что Беларусь не ну, любимый, от мира. да. да. Ну, любимое это место. Да. А, вот первая мечта, я ее уже озвучила, я озвучила многократно, и когда первый раз озвучила ее а, в 2019 году, Вообще, это было сумасшествие, но я мечтаю, я хочу видеть в Беларуси офшорную территорию. Я хочу здесь видеть Дубай. Но не в том варианте, в каком существует Дубай. Мне вообще Дубай не нравится, я побыла, и это чужой для меня город. Он красивый, он великолепный, но он чужой. И есть причина, почему он чужой. Я хочу видеть вот это тепло жизненное, которое есть. Вот саму жизнь и само развитие. И все вот здесь. Да, я согласна И финансы, и рост экономики, и уровень жизни, чтобы это все выросло. Тем более здесь все предпосылки для этого. Абсолютно все. Так вот смотри, когда в 2019 году впервые мы озвучили то, что мы за то, чтобы в Беларуси был офшор, вообще... Это была глупая тема. Я помню, как, когда камеру выключили, надо мной смеялись. Что, да, я сказала, чушь на люди – это то же самое, что управлять погодой. Да. И а, тогда этих это посылок не? не было. Но смотрите, угу. прошло три года. Да. И сегодня, когда мы говорим, вот, давайте посмотрим здраво на то, что происходит сейчас в мире. Вот а, олигархов накрыли во всех странах мира. Вот а, заморозили счета в Америке, на Виргинских островах, там, на Канарских островах, еще там на островах. А с хера ли вы туда выводили деньги? Вот зачем они на островах? Вы просто их прятали, вывели из своей страны и лишили свою экономику этих денег. Вы таким образом уклонялись от налогообложения, лишив страну денег. Зачем? Создайте территорию, разумно создайте территорию, которая для вас родная. Да, пускай это будет не ваша страна, но это должна быть ваша дружеская территория. И создайте, отправьте деньги сюда. И это будет круче, чем швейцарский банк. Это можно здесь организовать. За те деньги, что вы вывели, здесь и не только это можно организовать. Здесь новый космодром можно построить. Соответственно, вот на сегодняшний день стало очевидно. Три года назад, скажи это олигарху, он бы посмеялся. Сегодня скажи олигарху, слышь, придурок, что ты сделал? Вот что ты сделал? Если бы ты сделал это тогда, ты бы сейчас не лишился этих денег. И это надо сделать сейчас, потому что и в дальнейшем это будет, потому что исторически это должно быть так. Минск это Минск. Минск это мена, это место размена мена, денег, да. размена товаров, место денег, да. место денег это Минск, это мена. Кошелек. Это кошелек. Это сердце. Как ни парадоксально, ритм, ритм задает. Финансовый ритм Интерес задает кошелек. Вот оно, это место. Это начало игры. Да. Это дыхание игры. Это на любое подобие наложите, это все равно в эту точку покажет. Это здравый рассудок говорит, что это должно быть так. Поэтому я за то, чтобы в Беларуси изменилась система налогообложения и Минск сделался офшорной территорией очень быстро. Сейчас есть все предпосылки, разорваны все экономические связи. Не надо прогибаться там перед Америкой, перед Европой, перед Китаем, еще перед кем-то. Не надо танцевать ламбаду, уже все разорвано. Уже все готово. Просто ставь 1% налогов. И главное, дальше надо сделать возможность благодарностей и убрать все ограничения. То есть до какого-то уровня доходов человек не благодарен. Угу. Он не может благодарить, потому что он еще сам не сыт, он не наелся. А потом а, наступает момент, когда человек получает а, средства, и они ему уже так не нужны. Он а, обеспечил свои он потребности. Он не так за них зацеплен. Он не зацеплен за них, он отработал жадность. Да. да. И тогда у него идет развитие духовное, действительно, и тогда у него есть потребность, это идет как потребность отблагодарить и во все века были меценаты. И вот на этой потребности благодарить, вплоть до того, что будут вложения нормальные, быстрые вложения в экономику, в строительство, в дороги, в медицину, в другие направления. Вот это про развитие. На благодарностях идет развитие. Не на жалости... Ведь благодарность может быть не как благодарность, она может быть подменена на жалость Ой, я жалею ребенка, он помрет, и мы там собираем ему все дружно на инвалида Нет, не об этом речь идет Речь идет о том, что у человека человек счастлив, и он хочет своим счастьем поделиться И вот в этих состояниях человек действительно вкладывает в развитие, в экономику Он не давит другого, что я сейчас из тебя выжму последнюю каплю, чтобы заключить этот контракт Нет, вот тогда работает закон парадокса Вин-Вин Парадоксальный вин-вин выигрывает оба. А угу. не я выиграл, ты проиграл вот эти качели, на которых строится нынешняя игра. Вот это к другому уровню развития сознания. Угу. И это переход на другой уровень сознания. То есть благодарности должны быть изначально предусмотрены и должны быть убраны все ограничения. То есть на сегодняшний день, когда... А, ну, я все время смеюсь, вот когда вижу. Вот упрощенная система налогообложения, Вот до стальки-то так, а потом а, у тебя меняется процент, плюс добавляется НДС. И человек с 5%... Выскакивает на 16 плюс 20, на 36, да? Ну, у вас рассудок Вы вообще, есть? Да. Вы сразу тот, банку накрыли крышкой. И Вы думали, что вы делали? Когда вы вот сами ограничили себя. Все, все. Да, вы говорите: не развивайся. Да. Реб, как ребенок родился, бизнес, а родился, по почему вы не расти. Да. А потому что я не хочу, чтобы ты развивался, а я хочу только выделяться все. Жадность. Да. жадность, это тупо не проработано. Да. жадность и зависть. Да. да. И вот на сегодняшний день э, вот на этом. Быстро. потери на этом. На это огромные потери. Вместо того, чтобы это шло сюда в стране. Да. да. Поэтому давай мечтать о том и создавать, чтобы здесь была свободная экономическая территория. Ну, пускай под 1% условно, как Грузия уже есть. Потому образиция. что это разум. Это, это разум. Это мудрость. А хочешь на Виргинские острова, пожалуйста, по 10%? Вводи. Угу. Ну, 10% положи. Везде должен быть разум везде. Тогда будет свобода, и тогда будет процветание. И тогда будет все в стране. Да. Но тогда, смотри, тогда переход произойдет от наемной работы угу. к семейным бизнесам. К семейным ценностям, mm -hmm. к семейным традициям. Все меняется. Все сразу меняется. Понятие династия это э, я был рабом, ты будешь рабом, и твои дети будут рабом. Mm -hmm. Mm -hmm. А понятие семейный бизнес мы были свободной семьей, развивались, мы развились еще больше, и мы развились еще больше. И и мало мы того, и мы, да, мы свободны. И мы хотим, чтобы, чтобы мы хотим развиваться, красиво. и мы хотим, чтобы там, где мы живем, было красиво, чтобы да? это было действительно нам приятно. И смотри, вот, как меняется другое. принцип сегодня в голове у людей хорошо там где меня нет да а так хорошо там где, где я есть. есть потому что я создаю это хорошо да. и я здесь свободен я здесь свободен я здесь счастлив я здесь создаю счастье угу. и я не бегу от себя я не предаю себя смотри угу. как закрывается тут же травма предательства да. первичная да. вот это на обесценивание себя именно первичная травма предательства как закрывается да офигенно Сразу все меняется, абсолютно все Закрывается травма И начинается расцвет Рассвет рассвет. Да. рассвет Пробуждение просыпание. Пробуждение, Человек да. просыпается, говорит, ой, а что же это я Просыпание Когда родители перестают мечтать о том, чтобы его ребенка Взяли на наемную работу угу. Говорят, ребенок, ты что, инвалид? Зачем тебя, чтобы кто-то тянул? Давай-ка ты подумай, что ты будешь делать сам Нет. Как ты сам сможешь заработать Какой ты бизнес сам откроешь Ты подумай сам сам подумай, возьми ответственность. Что тебе нравится? нравится? Что тебе нравится? От чего ты поешь, да? А не то, что сразу обрезать, и ты должен идти, вот, потому что дядя Федя там э, хорошо зарабатывает, поэтому ты туда да. иди. А у дяди Феди руки золотые, голова да. золотая. Да, да, и поэтому А он у тебя ни рук, и головы. И все, и пошла деградация. Да. Поэтому я вот особенно сейчас, когда смотрю, ну, думаю, боже, это же очевидно. Вот сейчас вообще очевидно. Время действовать, время садить. Сейчас поле вспахано, вот вообще сейчас напоминает сейчас, весну. Да, да. Вот сейчас весна на улице и напоминает экономика. Да, вот На самом деле весение надо да. сеять. Что посеешь, то пожнешь. Да, точно. И подумай, что ты будешь сеять. Если ты посеешь бурьян, ты пожнешь бурьян. Если ты посеешь пшеницу, ты пожнешь пшеницу. Время сеять, конкретно сейчас весна, сейчас вот э, все события, которые Знаешь, произошли, они как вспахали поле. Заход не со стороны власти, да, не со стороны силы, а за, со стороны свободы, и все-все меняется. Но тогда мудрость нужна. Мудрость. Понимаешь, нужна да. мудрость и сила внутренняя. Это не наружная сила, а внутренняя, внутренняя нужна сила. Мудрость. И это отражение мудрости Правильно. и внутренней силы. Да. А иначе ты не прокатишь этот период. Да. И здесь эта мудрость должна проснуться в каждом человеке, абсолютно в каждом. Когда человек останавливается, так, стоп, что я делаю? И Мне надо очевидное. вот здесь мозг включить. Да? Это же очевидные вещи. Задуматься на секунду, не бежать, бежать, сломя голову, просто уставившись в одну точку и бежать, бежать, а задуматься. А сейчас, кстати, смотри, как э, люди роботизированные, у кого сознание робота, как они бегут. Они не знают, куда бегут. Они бегут туда, бегут обратно, Точно. бегут еще куда-то. Лишь, лишь бы бежать. Лишь инстинкт бы бежать, инстинкт работать инстинкт. животным. Инстинкт. Как это на корабле, Да. Да. Так самое интересное, что даже, смотри, когда вот эти животные инстинкты работают, если положить на тех же самых айтишников, вот сейчас их очень много убежало да, из угу. Беларуси, на самом деле я бы сразу айтишников разделила на две категории. Первая категория – это дети, которые спасались от призыва в армию, угу. которые боялись, что их заберут в Украину. Угу. Конкретно был страх. Это вот он висел просто тучей, висел грозовой, и дети боялись, и они сбежали. Это дети, назовем их так, это от 18, и это 18 разумно. До 20, и это было разумно. разумно. Они уехали, дабы не рисковать своей жизнью, и показывая тем самым, что они никогда не, не прольют свою кровь uh -huh. за чужие деньги. Uh -huh. а, это разум работал, и была вторая категория, которая шла за деньгами, то есть uh -huh. если разделить айтишников на две категории, дети и деньги, да, то вот эта категория деньги, она еще не возвращается, а дети уже практически сюда-назад все повозвращались. То есть вот даже мы летели на самолете, они все летели обратно. Угу. И летели вместе с родителями, и разговаривали о том, что все, нет напряжения, и значит, здесь все хорошо, и мы здесь будем. Вот. И это разная категория. Вот первая категория уже вернулась, а вторая категория, как только ты поставишь офшор, она М -м -м. будет здесь сидеть. Моментально, молниеносно. Потому что IT должны быть вместе с банковской Конечно. системой в офшоре. Конечно. Это развитие. И сегодня вот эти технологии ⁇ это не просто зарабатывание денег, это управление реальностью. Виртуальной реальностью. Но это виртуальная реальность захватывает внимание. А как только ты осуществил захват внимания, ты управляешь реальностью проявленной. Все. То есть как только человек не осознает себя и играет в твою игру, все уновен. И вот это элемент... Ну хочешь власти хочешь управления хочешь чего угодно без зайти сегодня это невозможно угу. поэтому это должно быть тоже здесь так оно и будет, а это будет, будет здесь и как только выгодно да. дело в том что вот даже вот эти все побеги да. а куда бегут бегут в страны как я говорю нецивилизованные еще а там нет условий для работы это кажется что я сейчас прибегу и получу такие уже условия а там нету таких условий здесь были условия которые ты не ценил Угу. И это, это становится очевидно. А если еще создать финансовые условия, то Google будет сидеть в Беларуси вместо... Точно. Он же сидит все равно не в Америке, а он сидит где он там, в Исландии, Ирландии, все равно в офшоре сидит. Они все в офшорах сидят. Нет людей, кто бы не сидел в офшоре. Сейчас самое время создать Беларусь, из Беларуси офшор. Да. Самое-самое. Вот прям самое. Бери не хочу. Да. И этот офшор нужен России. Он, в первую очередь, нужен России, он нужен Китаю. Вообще расположение идеальное. Расположение идеально. И э, интеллектуальное образование, интеллектуальное развитие населения, образование населения все дает да, возможности. Вот, мало того, вот я хотела сказать, что интеллектуальное развитие вот здесь, народа, населения, оно полностью даже к этому и расположено. Ну... Если ты на островах делаешь офшор, то туда надо заводить специалистов. Белорус. Потому что они будут хлопать глазами, у них мозгов не будет хватать. Да. А здесь э, менталитет да. все позволяет. Менталитет белоруса как раз под офшор, как раз. Спокойный народ. Рассудительный, спокойный. Главное, не создавать напряжение здесь. Не надо. Да. Расслабь. Создай свободу, Все. Процветание. Слышишь, а какие напряжения на рынке? На рынке должно быть расслабление. Человек Конечно. должен получать удовольствие от того товара, что он пробует, и обмениваться деньгами и товарами. Да, вот, это конкретно мена. Это конкретно здесь. Поэтому здесь офшор, он просто, я не знаю, он просто просится. Угу. Но это вот первая мечта. Угу. Вторая. Вторая мечта, вот не знаю, моя, я сейчас, я ее когда скажу, ну, будет, наверное, ржать все, кто будет смотреть, но я могу обосновать, имею почему она мечтать. есть, имею право мечтать. Я хочу, чтобы в Беларуси вернули коноплеводство, не наркотическое, есть сорта конопли, которые не обладают наркотическими свойствами, а не наркотическое конопля, чтобы здесь начало выращиваться и выращиваться массово. То есть это было, до 70-х годов это было, это были целые отрасли, и конопля была такая же, как лен. И я сейчас объясню, почему. Я против наркотиков, против психоактивных веществ, вообще сознание человека должно быть чистым. Но конопля – это тот, а, то растение, которое, по сути дела, было убито в США специальными этими вот запретами, а, ограничено, потому что развивали нефть, нефтепродукты, с одной стороны. С другой стороны, ограничили продолжительность жизни людей каким образом вот казалось бы не связанные вещи связанные, очень связанные. смотри конопля например обладает а, очень крутыми бактерицидными свойствами давай начнем с человека а, когда мы носим одежду ну вот это у меня хлопок да, 4 процента эластана на вот эти вот штуки на сегодняшний день попробую купить чистый хлопок в беларуси еще в беларуси есть здесь еще лен есть а если ты выезжаешь за границу, в любой стране, даже в Африке, производство хлопок, написано «Made in Bangladesh». Они продают, как африканская Мексика, продают «Made in Bangladesh». Я везде майки от, отовсюду привожу. Испанские майки хорошего качества покупаешь, если стопроцентный хлопок, «Made in Bangladesh». По сути дела, Бангладеш сегодня весь мир закидывает дешевыми этими майками. Для чего? Человек, который, ну, что я Бангладеш буду носить, он покупает состав, где уже содержится химия, uh -huh. там, где нефть используется, uh -huh. химические вещества. Как работают химические вещества, давай окунемся в историю: как синтетика работает. Uh -huh. Когда впервые появился крипдышин, крипдышиновые платье uh -huh. можно посмотреть исторический факт. В это же время рост Туберкулеза, пневмонии и очень высокая смертность у молодых женщин. Потому что они одевали эти легкие гриппдышиновые платьицы, под ними потели, под ними скапливались гнилостные бактерии, а кожа у нас обладает очень большой поверхностью. И под этим начинался процесс заражения, иммунитет не выдерживал. Человек переохлаждался, нарушалась терморегуляция, пошло-пошло. Синтетические ткани и все, что связано с синтетикой, оно влияет таким образом, что тело человека, когда не надо, переохлаждается, и когда не надо, перегревается. Развиваются гнилостные процессы, и человек начинает болеть. Человек болеет, он жрет таблетки. Кому выгодно? Производителям фармацевтики. Не понял. Прекрасно. Те же производители фармацевтики. А, та же химическая промышленность... А, производит разные опрыскиватели от колорадских жуков, от литом и так далее, уход за садом, все на синтетике идет. Подождите, у меня был свекр, который а, держал пчел, и я еще замуж когда вышла, у него а, возле а, улья, он садил так за забором, всегда росла одна конопля, для того, чтобы пчел обрабатывать, обрабатывать вот этой вот херней, чтобы они не болели. И это была натуральная обработка, это была не химия, это было давно-давно-давно-давно-давно. Угу. Но а, у конопли очень активные химические свойства, которые дают натуральную обработку, и человек не жрет, не жрет токсины, не жрет яды, он меньше болеет. Угу. И тогда не надо есть лекарства, которые выгодны фармацевтической промышленности Опять следующий момент Из конопли всегда канаты, пенька, это все для морфлота, прекрасно Это может использоваться еще и сейчас где-то под задачу Но из конопли шьют одежду угу. В США есть такая одежда, в магазинах, в бутиках продают ее Она стоит космических денег есть даже страны, где используется конопля для пошива военной формы Почему? Потому что ну да. она дышит, она обладает бактерицидными свойствами Даже если человек потеет, гнилостные бактерии под ней гибнут Под хлопком так не гибнут, а под ней гибнут, она дезинфицирует И таким образом это сохраняет все здоровье человека Кроме того, есть масла, есть еще куча побочных продуктов, которые можно производить. Это офигенная загрузка промышленности. Но самое главное, почему я говорю это в Беларуси, потому что в Беларуси все должно идти, идти под маркой. Если мы здесь делаем офшор, и если мы здесь делаем IT, то здесь должно идти made in Belarus, это значит сразу VIP. VIP это значит экологично и натурально, это значит дорого. Угу. То есть вообще слово «Беларусь» должно равняться «дорого». И если это так, то посмотри, на сегодняшний день все продукты коноплеводства, они стоят дорого. Это нормальный подъем сельского хозяйства в очень короткий промежуток времени. И если брать, например, вот, понимаешь, мечта безумная, да? А, ой, наркоманы будут опять, будут бегать голые, там соскребать тело, или что они делали? Это вот Я, во всяком случае, еще ребенком слышала, что такое дело делали. А, не знаю, как это все правильно делается. но очень... ну, во всяком случае, какая-то такая херня была. А, слушайте, при том количестве сегодня а, людей, контролирующих органов, которые есть, если ты делаешь офшорную Территорию и экономику прозрачной. Если у тебя идет прозрачное налогообложение, тебе не надо держать вот этот вот штат проверяющих людей, контролирующих, потому что все прозрачно. Ну, о чем говорю? Вот если ты что-то делаешь за дверями, и тебе надо знать, что там происходит. Ты э, делаешь глазки, ставишь людей, камеры, которые следят, и прослушают, что там делается в кабинете У -у -у. да, за дверями. А если ты делаешь стенку прозрачной, ты убираешь сразу это, этих охранников, камер, насмотрщики и так далее. Ну, не надо, все видно и так. Сделать прозрачную систему налогообложения в офшоре, и вот эту вот излишнюю массу сделай контролирующим, наблюдающим за тем, что растет в сельском хозяйстве. Приехать там несколько раз, пробовать с поля взять, это не такая большая проблема, это все отконтролировать. И это все решить штрафными санкциями и так далее. То есть через разум, а не через уничтожение полей. Все можно взять под контроль, и на сегодняшний день, имея те структуры, которые сегодня у нас в Беларуси есть, это легко. Это вообще легко, это вообще не проблема. То есть я когда на это смотрю, понимаю, уже в июне могут посеять поля пробные, посмотреть выхлоп и запустить начало работы, если вот а, эта идея вот, пойдет гулять в массы. Но опять-таки получить разрешение на сегодняшний уровень здесь невероятно сложно. Но в России, кстати, есть уже хозяйства, которые пробные засеяны. Вот последние пару лет в России появились такие хозяйства. О, Россия, бежит. молодец, тут шаг первый сделал. То есть даже семена там брать и так далее есть откуда. В России есть хозяйства. Вот. И они, кстати, очень даже быстро поднимаются. Такие. Это частные хозяйства. Да. Их давят, конечно, проверками там и так далее, но это взлет это вторая мечта, которая связана, потому что э, я за то, чтобы вообще в Беларуси развивали эко-производство, эко-продукцию, эко все Помнишь, как мы на Мальдивах питались? Угу. Пластиковые ужасно. помидоры, пластиковые огурцы, пластиковая картошка. Блин, как вспомню, у меня никогда не болел желудок. Я летела с Мальдив и мечтала поесть нормальной картошки, съесть нормальную курицу. И закусить нормальными помидорами с огурцами. Не пластиковыми. Так вот здесь должно быть. Беларусь равно. Экологично. Натурально. натурально. Если одежда, то натуральная. Опять-таки, натуральная. Когда говорю натуральная, аж передергивает. Смотри, чем думают люди. Покупаю в этом году костюм сыну. в Школу. Я объехала полминска, чтобы купить костюм, который содержит 40% шерсти. 40 всего процентов. О а большем я уже и не мечтала, чтобы хотя бы шерсть содержала. Везде написано «синтетика», «синтетика». И у меня задают, у меня спрашивают там, как? А вы согласны платить больше денег? Нет, у нас за больше денег никто не купит. Зачем вы себе лжете? будут покупать, у нас нормально развито вот это производство тканей. Мама жила на комвольном, ну, рядом с комвольным комбинатом, там огромный комбинат, там красивые ткани выпускали, там натуральные ткани выпускали. Зачем сейчас насовали синтетику везде? Вот если к этому вернуться, блин, а вернуться к этому легко. Кстати, овцеводство сразу поднимется в Беларуси. То есть сельское хозяйство начинает дышать. Опять-таки, я не знаю, какая проблема сейчас привести из Перу этих вот, как это альпак. Альпак, да. Никакой проблемы. Если дать фермерам развернуться, они привезут этих альпак, которые а вырастут. Выращивать... Вот в этом дать фермерам развернуться. Да, ну, это ключ в этом не дави. Не дави, и они развернутся. Одежда из альпаки, блин, в жару, в ней прохладно. В холод, в ней тепло. Я вот те свитера, что с Перу, с Перу привезла, я до сих пор их таскаю. Мне они так нравятся, они такие классные. И мечтаю еще, думаю, я в Перу съезжу только, чтобы у меня опять была такая же одежда. Охрененная одежда. Она натуральная, она стопроцентная, она классная. Она может быть тоненькая, она может быть толстая. В зависимости от того, как сделаешь. Ну и ценник на нее, соответственно. Вот. Почему это не выращивать в Беларуси? Это все подъем сельского хозяйства сразу идет. Когда смотришь... А, кстати, сыну тогда я еле нашла, а в наши школьные годы... А, помнишь, у нас детская одежда не была синтетической? Не было, да. Вообще, у нас все костюмы шли полушерстяные либо хэбэшные. Платья школьные были да. они, да. Полушерсть. полушерсть. Все шли полушерсть. Да. А сейчас попробуй купи полушерсть. Ее нету. Ее просто нет. Ковры раньше были хэбэ или шерсть. Сейчас Потому ковер вообще этого... отсутствует. А, только синтетический. Для этого надо разум. Разум Понимаешь? надо. Понимаешь, для этого надо разум. Ум здесь не поможет. Ум разрушит. Ум разрушает. Ум идет. Я тебе сохраню на ковре тот же рисунок, но ты будешь ходить и искрить. И болеть. Mm -hmm. Либо же... Кого ты разрушаешь. Кого то разрушаешь. Кого? Ты свое тело разрушаешь. Да. Ты сплюешь себе... Это витебские ковры. Я заезжала недавно и спросила, есть ли у них натуральные. Они сказали, больше не производятся. Вообще витебские ковры не производят натуральные ковры. Как такое может быть в Беларуси вообще? Когда наоборот делать не, не произойдет другие. Делайте вы. Никто не делает, это вы делаете. Ценица. Это было время, когда все кинулись вот на это заморское синтетика. синтетика было время. Да. Вот то, вот как раз на наше время. На 80-е и 90-е да. Когда и девки пошли Молод, да. путанами становиться. Да, да, да, да. Вот на это время. А потом разум включился. Тогда был просто выключен разум. Там и ум был выключен. Там просто внезапно... Обрушилась. А, да. Картинка красивая. Картинка прилипла. красивая. Да, такой, знаешь на чистого, на чистого человека, вот чисто, да, у кого был чистый, как ребенок, чистый, да, навалилась интересная картинка, новая, хочу, красиво, хочу, Красивая, «хочу и все. А, а сейчас, и пошло тогда. А сейчас возвращаем, все, надышались на, на это, нанюхались. Хватит, а смотри, если вот первые Кажется. два пункта меня просто сейчас несет, если первые два пункта срабатывают угу. грамотно, да, угу. в разуме то лишнее население сегодня из городов лишние те которые сегодня не реализуются сидят не на не работе могут, требуют зарплату они сегодня все стараются своих детей оставить в городе угу. смотри опустили города я в Мстиславле приезжаю там раньше вот на улице у Свекрови все держали коров и овец не было чтобы в семье не было коров и овец по две-три коровы держали и овец сейчас ни у кого нету ни коров ни овец и через хата уже проваливается запустила так это город. А рядом деревня, вот мы иногда ездим а, на Вихро, и там рядом деревня а, Лещенко. Вот угу. Сейчас через Лещенко проезжаешь, а там даже хат не осталось. Все. А если ты переправился через Сош на российскую сторону, там а, вообще даже упоминания о деревнях уже нету. То есть на карте еще отмечена угу. деревня, там уже деревень нету вообще. Там все поразваливалось. И ты смотришь, огромные деревни были, огромнейшие, все развалено. Так подождите, если вы запустите фермерское хозяйство овец, альпак коз и так далее вот это все и это будет поддерживаться промышленностью чтобы из этого производить они а я создал не будет а вы, никому не надо угу. да так это все только под оффшор должно идти чтобы создать бренд дорого должен быть обязательно офшор. Да. это с одной стороны отмывание с другой стороны дыхание своему производству от своего производства нельзя отказываться под угу. банки. и тогда это начинает дышать и люди из городов сами потекут зачем Конечно. зачем дышать здесь Углекислым газом, если там есть растения, если ты там вырос, если там красота, если ты туда приезжаешь и ты просто млеешь от этого края, и ты в него вкладываешься, и твои дети будут здесь жить в доставке, и тебе тогда город как таковой не нужен. Надо в город, сел на машину, съездил сколько тут ехать. Сейчас машина у всех, никаких проблем. Вот это, вот это конечно, я когда думаю об этом, понимаю, что это, это, самое, вот, и это самое главное, что если бы три года назад заговорить, а про ЭКО уже говорили, а заговори про коноплеводство три года назад, да. А, ну, тебя бы Европа и Америка забанила. Хотя сами они потихоньку смотри открывают лазечки Но при этом Россию душат. А тебя бы забанили. Сегодня, когда разорваны все связи. Самое то. Сегодня время здесь <связи> Да, и устанавливать свои правила. Да, да, да. И устанавливать свои правила. Кто первый, тот и правит. Угу. И где деньги, там и правление. Да, вот. И это настолько, блин, вот прямо вот на поверхности лежит, смотришь на это, и, и кажется, хочется так искать в ухо мужики! мужики А у мужиков ум работает. А нужна мудрость. Мудрость нужна вообще. Просто капец. На ум спит. На ум спит. И э, э, еще одна мечта есть, вообще несбыточная. Но это мечта у меня с детства, на самом деле. Ну почему несбыточная? Не бывает несбыточной. <связывающую> ну да, мы сегодня говорим те мечты, которые мы сразу закладываем в да. сбывание. Это создание прямой. Сегодняшний вообще подкаст – это прямое создание. Прямая закладка информации в то, что создаем. Создаем. Бог хочет, чтобы так было. <связываю> мы мечтаем. Мы мечтаем в открытую. Я, когда была маленькая, еще мне, наверное, года четыре было, одна из первых моих, одно из первых моих озарений, которые я помню, такая яркая-яркая мысль. Там были мысли религиозного такого содержания, и была мысль яркая, как хорошо, что я родилась девочкой, потому что мне не надо будет служить в армии. И эта мысль у меня, на самом деле, идет через всю мою жизнь. Когда изначально закладывается долг, супружеский долг, это значит, в семье будут измены. Это значит, в семье не будет любви, а будет подмена на секс. То есть любовь уже в подмену идет. Вот потому что появился супружеский долг. Точно так же долг перед родиной. Ты не успел родиться мальчиком, как у тебя есть долг. Соответственно, когда мы говорим «долг», тут же срабатывает, это на уровне насекомого срабатывает, сознание насекомого. Если я кому-то должен, значит, я сначала у этого отниму чего-то, и тогда я буду только отдавать, а иначе с я должен. Да? То есть мне надо занять сперва. И вот это отношение, оно транслируется уже во взрослом проявлении, когда человек стремится взять, взять, взять, взять, взять, а потом отдам, не отдам, уже неважно. Это просто подсознательный такой момент, сам механизм психики работает. А у мужчин, когда они растут, у них получается, они уже с детства ищут, как они убегут от долга. То есть для них армия уже не престижна. И тогда, смотри, какой парадокс возникает, тогда армию наполняют те матери, которые пытаются сбыть своих детей в Суворовское училище и так далее. Не я тебя буду загружать информацией, пускай тебя там воспитывают, содержат и так далее. Это как отказ от ребенка. Это опять-таки псих, психика воспринимает нехорошо. Это дисбаланс. То есть дисбаланс на дисбаланс наворачивается. Но мать предает ребенка. Мать предает ребенка. И тогда армия получается, это либо те, кто не смог увильнуть либо те, кого предали. Это, этого не должно быть. Армия должна быть той, которой гордятся. Защитники должны быть те, кто осознанно принял решение и заключил контракт. Я вообще насчет, когда слышу слово защитник, оно его должно, вообще не должно быть. Если есть защита, значит есть война, есть угроза. Если человечество этого никак до него не дойдет, мы будем так и жить все время под угрозой как только женщина не осознает вот это, что как только она говорит ой, я родила защитника, все, привет ты, ты живешь в войне, ты создала войну не должно быть, вообще не должно быть армия Та, которая может существовать в государстве и которую можно использовать, например, для охраны того же самого сельского хозяйства и так далее. Да и, ну, для как каких-то каких вот, вот да, Потому что у людей все равно разные уровни сознания. Ты да. никуда не денешься. От этого пока идет развитие. Да. А здесь... Только добровольная, только контрактная. И она должна быть уважаемой. Уважаемой, да. Надо сделать все, чтобы она была уважаемой. Чтобы туда не сбрасывали, как в помойное uh -huh. ведро, а чтобы она была уважаемой. Чтобы когда говорили, он же военный, чтобы сразу, ого, это uh -huh. круто, uh -huh. он военный. Он же своей жизнь готов отдать, но он при этом должен понимать, что он свою жизнь променивает сейчас на деньги. Он свою жизнь сейчас променивает на деньги. Потому Но что... ему это интересно. Но ему это интересно. Вполне. Ему допускаю. интересно еще поиграть да. в преступников и да. в нарушителей. Да. И тогда смотри, армия и внутренние войска, или там как они, у них, у них очень много чего смешается. Так. Не будет таких <зас> больших Должно, там, знаешь, Должны быть люди, которые внутри, они действительно искренне. Искренне, знаешь, как... Это для... их искренняя как, игра, искренний интерес. Как, да, очень важно это на самом деле, искренность и внутри теплота, вот, то есть мудрость. Мудрость. Это вот тогда действительно о военный, это мудрый, это который не будет бездумно, да, а у него есть... Свое мнение. При этом это мнение действительно оно приносит пользу. Оно действительно теплое, как отцовское. отцовское. Вот. Ну, вот стихи про деду, Степу, помнишь, который там помогал на Да. Вот это да. детские наши стишки, вот, на которых мы воспитываемся. Вот. Вот Когда быть ты не боишься обратиться, да, да? И, ребенок, и ребенка ты своему говоришь, что вот ты обратись, если вдруг потерялся, вот для чего должна быть. Да, да. Во, да. Военные должны быть. Вот. То есть люди, которые на своем месте, им это интересно, и у них тепло жизни. Любовь, да, отцовская. И тогда б, не было бы сбежавших детей, вот сейчас. Да. боявшихся призыва. Опять-таки, тогда в жизнь мальчика не вторгаются, он получает образование по своему интересу, его херяк на два года, и он вырван из контекста, и потом он не знает, куда кинуться. Мало того, он там находится, вообще с, неизвестно с каким, э, ну, даже не знаю, как слово подобрать, абсолютно разные уровни. Абсолютно. Да. Это вот, знаешь, как... <звы> Ладно, не буду говорить слова... Просто вот... Это как а, у меня была знакомая, не у нее сын слова. сидел на наркотиках, и очень много было приводов в милицию там и так угу. далее. Постоянные драки, она с ним конфликтовала, и она не знала уже, как его прибрать к рукам, и она просто ждала, чтобы его спихнуть в армию. Ну, кому он такой? Ну нужен вот, вот к таким мы попадаем, представь, в такую компанию попасть на по два ребенку, попасть. на два года или даже на год если только первом курс института а смотри ребенок получает образование закончил институт и вместо того чтобы то что он помнит быстренько быстренько да. вложить да. отдать да да да его херяк и забрали и он вырван и он уже ну забыл вот опять, все что называл а зачем это образование приходим получал? к чему разума нет опять. разума нет опять нет раз. один у только у Изум а да Поэтому вот э, я еще за то, чтобы в Беларуси была армия полностью контрактной. Если посмотреть финансовое перераспределение и так далее, это будет дешевле. Это будет качественнее, это будет престижно. Это поднимет, это поднимет вообще э, на другой уровень эту армию. Через разум, через многих людей можно заменить э, техническими средствами. Они просто не нужны чтобы красить газон. Ну, это так. И не надо им ломать жизнь, образование и так далее. Это им, И не надо ломать и, э, жизнь и образование просто для того, что, ну, так заведено. Да, так зави... Блин, прекращайте жить как автоматы. Прекращай... Вот просто выключите автоматически вот эти вот повторения. Вот это ум делает. Ум постоянно работает в режиме автомата постоянно зациклен. И тогда смотри, тогда бы вот земля богов, она действительно начиналась отсюда. Uh -huh. Реально, я вот когда смотрю, я мечтаю, что свет пошел отсюда, пошло распространение. И смотри, здесь же сейчас все, все предпосылки есть для этого. То есть реально, даже вот по событиям, которые происходили в последнее время, свет только здесь, uh -huh. разум только здесь, посмотри COVID, посмотри вот события, которые uh -huh. сейчас происходили с Украиной, разум был только здесь. Uh -huh. И только отсюда это должно стартовать. Угу. Блин, Осталось да. только вот это осознать. Осталось это осознать и увидеть. Вот они возможности. Вот она... Услышать и осознать. Понимаешь, а когда человек слышит снаружи, он это не отбивает. Вот. Он, не, не, это вот, он должен услышать это изнутри. А для того, чтобы изнутри услышать, не должно быть посредник. От чистого к чистому. Ну, тогда мы заденем религию. Это уже четвертая моя мечта. Она озвучена, кстати, в книге «Инфодайн. Глубина». Помнишь сон? Когда я проснулась, и там был сон такой, что в Минске собрались все конфессии, представители там шли пять или шесть таких ряженых в одежду мужиков. И они за одним столом переговоров обсуждали все те негативные моменты, которые сегодня религия вносит в общество. Это уже опять та же, та, тот же автомат. Пора выключать. Пора выключать автомат. А, и пора осознать, что это очень крупный бизнес, который надо приводить в порядок. Который разрушителен. Который разрушителен. Который, разрушителен. который а, наносит вред государству. Да, да. да, Да. Его пора менять. Просто менять разрушителен. И не только для нас, живущих сейчас. Для, для наших, наших детей, детей, внуков. Это все, это полное разрушение. И очень быстро, с большой скоростью очень быстро. сейчас. Сейчас идет большая скорость. Угу. Если раньше это просто прокрадывалось. Когда было сознание насекомого, это, это работало в плюс. в плюс. Когда было сознание там, морских обитателей, это еще был плюс. У. Когда было сознание а, животного, это уже где-то в плюс, где-то в минус. А когда просыпается человек, это однозначный минус. Все, пошла другая сторона. Все, сейчас однозначно другой. Все, пора переключать, пере, переворачивать странички. Пора выходить за круг сансары. Хватит быть в дне сурка. Кстати, на переходный период я бахала подоходный налог 13%. С каждой конфессией. Ну, это так, я недобрая. Они же налоги не платят, а сигаретами и вином торгуют. Ну вот да. Вот где должно быть Вот где источник, источник дохода И это действительно было бы правильно И тогда Все по-другому проявилось бы И, и было бы По-другому Хорошие мечты на самом деле, это наши с тобой мечты. Это наши мечты. И эти мечты, они, они на самом деле тоже как знания ложатся. Но они взяты изнутри, как, как реальность. Да? Но это наша с тобой реальность. Заметь, наша с тобой реальность не совпадает Отличается, с да. Когда я попадаю где-то в коллективное, вот возникают точки пересечения. Я иногда... Но я говорю, что это они в Хогвартсе. <свят> То есть, у меня реально возникает ощущение, люди, вы что, сумасшедшие, что ли, зачем вы так себя ведете, зачем вы так проявляетесь. <свят> То есть, вот есть моменты, которые у меня вызывают сперва вот такую установку, ступор наблюдения, потом как, вот, а разум где, где разум, что ты сейчас делаешь, остановись, задумайся на одно мгновение. И поэтому вот точек соприкосновения очень мало с коллективом. Смотришь на людей и на самом деле видишь, что они стерты. Личности Стер, Стерты внутри, вообще внутри да. стерты. Нет личности. Стерты настолько, что э, глаза пустые. Кстати, насчет пустых глаз. Вчера увидела э, ролик испытывает роботов». Роботов, которым придан человеческий mm -hmm. вид. Там Видела девушек таких. и Видела. мужчин. Видела глаза? Угу, видела, конечно, но на так, что похоже? Так вот смотри, я когда посмотрела в глаза, я тоже вчера шарахнулась. А глаза удивительно похожи на глаза многих да, людей. Да, То да, есть да. они пустые. пустые. пустые Там роботы. нету сути. Роботы. роботы. Там полное отключение. Тогда же очень часто ты разговариваешь с человеком, а понимаешь, он тебя не слышит, а видишь, что ты, он тебя не слышит. Он просто, знаешь, как, как, как робот, который имеет программу, и Западная в этой программе игрушка. работал, да, а ты ему вдруг говоришь, что, вот, разговариваешь с роботом, да, а он в своей программе, он не знает, не знает, он не может слышать тебя, и он не знает, что ответить, и вообще о чем ты, и он начинает по кругу лопатить свое, опять свою программу. Вот так. А вот смотри. Uh -huh. а, Опять-таки, обратная сторона медали. Вот по парадоксу, когда ты видишь, ты же понимаешь, есть одно крыло, есть второе. Мы сейчас рассказали про одно крыло. А смотри, второе крыло. Сейчас запускается искусственный интеллект. Очень uh -huh. активно. Тот же uh -huh. самый ТикТок. Искусственный интеллект в чистом э -э виде. Uh -huh. Вот даже те, кто будут слушать нас, они могут э -э просто провести эксперимент. Сами с собой осознанно взять полчаса перед сном, посмотреть ТикТок. И если вы можете проконтролировать, что вы выгружаете из подсознания ночью в себя, чтобы сформировать свой следующий день, и отследить ближайшую неделю, как у вас разовьется событийный ряд. Вот да, ближайшую неделю, то есть вы, вы смотрите перед, перед сном полчаса, тик -ток. И потом отслеживаете. И потом в течение недели вы отследите, что вы в свою жизнь пустили да. кучу чужого трэша, да. чужого мусора. Да. Тот, который вообще не должен был проявиться в вашей жизни, но он просто мусором фу, и, и И заметите, вам. к концу недели, заметите, что уже вас и нет во снах. Уже полностью... Уже э, автомат работает. Автомат полностью. Это знаешь, что... Всего напоминает? лишь за неделю. Да. Это вообще по тиктоку, это вообще очень круто видно. Это напоминает, вот смотрите, смотри, ребенок родился, чистая флешка. Куча света. Вау, я буду играть. Я буду играть в это, в это, в это. И в его флешку родители так. рот Это нельзя. Нагрузили, ты должен это, это, это, это. У тебя есть долг. Вот он, супружеский долг, вот он, армейский долг. Вот такие правила. Раз, заляпали, полфлешки уже заняли. И ребенок пытается, я еще, наверное, свою жизнь сыграю после 50 А за это время тебе тон тун тун тун тун коллективное набросало, и все. И ты дальше играл полностью по этому сценарию, который тебе накидали на твою чистую слышку. Ты не успел пожить, жизнь уже за Свою жизнь, да? А твоей жизни-то и не было. И вот то, что сейчас, смотрите, те, кто кому кидают, детям, это вот эта вот флешка, просто засирается. Самое-самое, да, именно с кого начали, именно же Он и запущен. Для детей, да, да, Полностью засирается их флешка. Я говорю русским нормальным словом, пускай критикуют. Но это факт, это занять его терабайты, рассчитанные на жизнь, коллективным мусором, причем именно отстойным мусором, сливным мусором. И искусственный интеллект, он здесь работает, очень четко цепляет. Когда человек заполонил, его суть вырубается и становятся глаза пустые. И он на автомате проживает все то, что... И дальше он полностью управляется угу. искусственным интеллектом. Управляется. Угу. И уже тогда мнения авторитеты из ТикТока появляются, свои гуру, свои сленги, уже речь становится нечеловеческой. И понеслось, все, человека нету, И мы смотрим в пустые глаза, выключился человек. Угу. его суть заснула ну значит это это эта игрушка уже проиграна это тебе накидало мусора а и, и еще что развивает а, как можно быстрее обмануть другого вот именно это развитие а это кстати обмана, из сша обман, обман. Эти ролики Да. ролики которые кидаются в ТикТоке из сша вот то что а, никогда запросов не было это смотреть пытаешься это выключить, оно все равно, есть даже время, примерно, когда оно начинается в вечернее время, подкидывается, это ролики про измены, про обман, про воровство, как это хорошо, как я поиграю с полицейским в обман и так далее, то есть в преступников и так На далее. самом деле, в, мусор знаешь, мусор в, весь, в, да, в, криминальный. В тупость. В тупость. Там тупость. И именно утупление. тупость, именно отупление, да. Вот такое пусто, пустословие. Как а, посмеяться. Там и смеяться-то... Ну, да. Американец только может смеяться. Какой там, какой там юмор. А на самом деле с юмором тоже здесь интересная штука. Юмор напрямую связан с разумом. Настоящий юмор Настоящий. напрямую связан с разумом. И это, это удел богов. Шутить, юморить могут только боги. Да. Потому что юмор с разума, он бьет он прямо в точечку. в точечку. А грязный юмор, вот я назову так, грязный юмор, это уже пошла все, подмена, деградация. Деградация, это подмена. А еще, когда заложено... Измена это уже нормально, из силы, воровство нормально, да, насилие из, нормально. сила силы, из власти, из управления уже пошло подколоть, обмануть, обхитрить. И прикрыться еще, а я пошутил, еще mm -hmm. и это, еще и солдаты, и все, и пошло. Боже, так это все видно, еще. А теперь смотри, TikTok это сетка одна, а сейчас с искусственным интеллектом скоро запустится еще одна сетка, mm -hmm. там вообще очень жестко будет, просто mm -hmm. захват внимания, и полностью управление роботами. Но ну, это мы с тобой А знаем, здесь уже да? можно поговорить о безопасности. Да, и и, национальной безопасности и очень скоро тоже. появится что-то что-то очень скоро, оно вот-вот появится, и это будет очень страшная штука. На самом деле разрушительная. Как... Ну, мгновенно. Она мгновенно будет овладевать мозгом человека, психикой человека. Пум, накрыло. Все, как под колпак. И вот это надо очень серьезно отследить. И вообще желательно, чтобы... А, кстати, еще есть какое чувство, что вот это которая вот-вот, вот не знаю, чувствую, чувствую, вот-вот выйдет что-то. Вот его создал чисто искусственный интеллект. Его создал уже искусственный интеллект. Это, это пострашнее, я не знаю, чего пострашнее, наверное, пострашнее атомной войны, как я скажу. Потому что вот это уже накрывает, ну, знаешь, даже скажу, как автоматически всех людей делает автоматами? Это накрывает, делает автоматами и управляет автоматами. Дукнул, потому да? что команда становится главенствующей. И управлять автоматов. уже будет И управлять уже автомат. интеллект. Да. Уже не выпендривайтесь и не говорите, что я создал искусственный интеллект и я буду управлять. Нет. Нет. Все. Уже будет управлять искусственный интеллект Все над тобой же Кто, ты, кто и создал искусственный интеллект Кстати, На эту тему надо подумать угу. Очень хорошо подумать Вот оно прямо вот оно так интересно, интересно туда да, подумать да, да. Потому что сознание человека уже это осознает угу. А если сознание осознает Значит уже есть игра угу. Почему не сыграть? Почему не сыграть У меня себе предложение <свят> с искусственным интеллектом, да, побороться, <свят> не, не побороться. Нет, побороться, побороться нет. Нет, нет однозначно. А, всегда человеческий разум сильнее любой машины. Любой. Но просто только надо в том случае, дать, когда знать разум не выключен, да, да. надо знать, точки. Надо знать точки. точки взаимодействия. Не надо быть слепым. Суть, потому что потому что тот, кто сейчас, я не знаю просто кто там. Или искусственный интеллект создал этот, Илон Маск. Илон Маск все проводочный, кажется, людям в он... мозг сует, что Мне... они потом инвалидами рожатся будут. Вот это ДЦП и да, ООДы, и все да. подряд. Короче, я не буду говорить сейчас, кто там, потому что не могу сказать. Я все время напрягаюсь, когда слышу что-нибудь, вообще всегда было такое, что-нибудь слышу про Илона Маска, меня не могут понять. Но я все время напрягаюсь, у меня внутри такая... Идет сигнал, красная это, срабатывает кнопочка, да Блин, постоянно это, это просто невероятно, но постоянно Но не суть Пусть у него даже там заказчики будут Или кто-то там, не знаю, или через кого-то, неважно Суть вот в чем Что тот, кто э, изобрел искусственный интеллект Он сейчас считает себя наимудрейшим А на самом деле Вот ты создал свою смерть Потому что уже искусственный интеллект вошел, и он уже создаст сейчас новое. Ты только от этого будешь улыбаться, думая, какой у меня изобретательный искусственный интеллект. Все, все, все, ты накрыт. Если брать схему, вообще вот то, что мы рассказывали на лекции, и для тех, кто будет слушать, если захотят углубиться в эту тему, есть разум. Есть ум. Ум – это отделенная программа ума. Угу. Разум – он вечен. Угу. И разум – это он творит вот эту игру через сознание. Так вот, программа ума отделена. Между разумом и программой ума есть интеллект. Интеллект у нас встроен в психические структуры, а, в так называемый бутерброд. Он есть у нас в каждом ядре клетки. Он, да. он в, в нашем теле есть интеллект тела. Но это не разум. Разум дальше. То есть если положить на схему разум – это отлично, ум – это плохо. То есть хорошо, это интеллект И введя интеллект разума обрезали Как бы его уже нет Уже мы играем да. в диапазоне Хорошо-плохо Уже в диапазоне хорошо-отлично мы не играем Вот хорошо-плохо мы играем а, Как только мы интеллект Собственный заменяем на искусственный все А все кто ум. играет? Ум это программа на жизнь программа, Это да. полностью захваченная жизнь Это захват сознания захват В принципе, умный. следующая жизнь эпилепсия ДЦП, невротические расстройства. Так мы уже это даже видим. Мы уже, уже все. Оно пошло, оно уже уже в нашей жизни проявленных больше, больше и больше и больше становится. Да. И больных поэтому становится больше. Больше, потому что именно уже все уже захвачено сознание. И мы же сами мы отказываемся от своего собственного развития, женщины. И мы уже многие психические расстройства человека считаем нормой, нормой, нормой поведения. И э как это правильно? Да возьми тех же мужиков, Вон, опять таки ролики кидаются, стоят, мужики целуются. Слушайте, я не могу это смотреть. Это вот. полная деградация. А это, да. это, а это уже работа, тоже искусство. Далее, да, это Там уже с да, поломкой. Если у тебя идет психическая поломка по половому признаку... Пол, на самом деле, это очень важно для психики, если у тебя есть нарушение по этому принципу. ну, Если ты хочешь быть здоровым и дальше инкарнировать, беги, дорогой, беги, чтобы это устранить, потому что это кобздец. Mm. Вот это уже кобздец на самом деле. Mm -hmm. И когда ты это смотришь, это уже снизводится в норму. И у женщин точно так. Но Колерантно это конец цивилизации. Да, конец цивилизации. В принципе, если наложить на эксперименты с мышами, Угу, ну, все. То просто вот видишь, один в один. И казалось бы, ну вот же, очевидно, эксперимент с мышами. Четко показывает. Никто из людей не верит в это. Ну, то не то, что не верит. Даже. Нобелевская ну, премия за это вручена. А, 25 раз повторено. А, все. А, ты посмотри, по возьми по образу и подобию, осознай, то есть этот уже опыт, вот он есть, очевидный. Со мной так не будет. Когда человек так говорит, вообще вот разума вообще нет. Выключим. Да? Ты будешь наступать на грабли постоянно Что и происходит День сурка Пум -пум -пум -пум -пум -пум. Проснуться Цель проснуться Но смотри, до сих пор же все психотехники, все религии Это было засни Не думай, отключи разум Отключи внутренний диалог Чтобы у тебя вообще внутренний мир не существовал Твой, Отключи, отключи, успокойся И делай то, что тебе говорят снаружи и человек, который вот это вот проповедовал, он же плевал в свой собственный колодец, он же сам потом рождается таким же овном. И, а это сейчас направо и налево, это нормально считается. Это, кстати, тоже считается не сумасшествие. Угу. Сумасшествие – то, что мы говорим, угу. а это не сумасшествие. А инфодайн, когда пришел, говорит, слушайте, люди, проснитесь, что вы делаете? Вот просто проснитесь. И как только ты прошел вовнутрь себя, и ты увидел вот этот источник знаний, информации, все, все в каждом человеке, в каждом человеке вот злато лежит на поверхности, бери, пользуйся. А человек не хочет этого видеть, а а он отказывается видеть. сам от этого. Он говорит, это сумасшедший. Да, потому что мне там кто-то сказал, все, Это вот наука, религия, мне там сказали, все, это сумасшествие, мне там сказали, да. У, Я знаю, что вот книга оно, Парадоксальное у. восприятие выйдет в Беларуси. Что это единственная страна, которая может ее издать, из которой она полетит по всем другим Мы, странам мира. В этой книге, будя людей. Да, да, да, да. Да, вот. она тяжелая, но она переворачивает взгляды на науку, на религию, Там на сознание. Огромный человека. объем информации, знаний. Она переворачивает, очень сильно переворачивает. Но когда-то надо было перевернуть. Сколько можно просто лгать, сколько можно обманывать, изворачиваться, плевать, собственно, сколько можно? Пора, сколько можно спать? Пора проспаться. Пора просыпаться. Пора просыпаться, вспомнить, кто ты есть. Ты пришел в рай, так играй в раю. Мы в раю. Это мы делаем из него ад. Там, где мы, там рай, там счастье. Там счастье. Есть. И это должен осознать каждый человек. Это мы У -у -у -у. сейчас не про стапу и вы говорим. Это мы говорим про каждого человека. Там, где человек родился, там, где он пришел, там свет, там рай. Не делай из него ад. Это ты делаешь из него ад. Нету другого, кто из него ад сделал. Это ты. Все ты. И ты не берешь ответственность за это, так, вынося его на Бога на седьмом солнышке. У -у -у. Кстати, если про седьмое солнышко логическую цепочку сделать вот про этот вынос, то вообще смешно получается. Блин, но ну это вообще отдельная тема, мы завязим на этом. Но это еще и смешная тема получается, как выносится ответственность. Ладно, пока, да будет так, пускай наши все мечты сбудутся. Я верю в то, что наше сознание создающее, что оно а проникает знаю, что оно в каждую клеточку тела, в каждую клеточку Однозначно. проявленного мира. Я просто и, это знаю. И это пойдет в жизнь. И это так. И это будет так, и это будет так.